Что лучше очки линзы или лазерная коррекция зрения но на этот вопрос нет единого ответа каждый выбирает то что ему по душе безусловно очки это безопасный способ коррекции но очки часто мешают э, запотевают и есть много других неудобств лазерная коррекция зрения дает отличный долговременный стойкий результат при всех сравнениях контактные линзы проигрывают. Любой тип контактных линз – это инородное тело на глазу, поэтому в долговременной перспективе контактные линзы, безусловно, опаснее всего.